Слендер придет, нас не возьмет, мы ведь тихо лежим, под кроватью молчим. Слендер придет, нас не возьмет, мы тут лежим... не шумим, не кричим Что происходит со мною, не знаю, Д одиночества ищу спасения. Дети пугаются и изумляются, глядя в мое пустое лицо. Слендер придет, нас не возьмет, мы ведь тихо лежим под кроватью. Забраться повыше Миг исчезает, сквозь все проникай, Я в гости прийти к вам, дети, хочу Смэнтер придет, нас не возьмет Мы ведь тихо лежим, под кроватью молчим Смэнтер придет, нас не возьмет Мы везде тут лежим, не шумим, не кричим Где-то а где-то слыхано, Что вы гостей так плохо встречали Кто не боится, меня не страшит за тех, Нас не возьмет. мы здесь тут лежим, не шумим, не кричим Вылезайте из-под кровати, я знаю, что вы там Мы хотели сказать, Слендер, хотели сказать, хотели Что мы, мы тебя не боимся, да, мы не боимся тебя Хм, правда? Ну тогда давай до свидания.